Всем привет! Вы на канале Живая Сталь, и сегодня специально для вас мы расскажем о самых интересных новостях из мира отечественного и зарубежного бодибилдинга. Вместе с вами раскроем все тайны и интриги в наших стальных новостях. Присаживайтесь поудобнее, поехали! И разумеется, мы начнем с величайшего боя тысячелетия. Вадим, дочь Иванов против Александра. 500 разделить на 5 Тихомирова. То есть 500 мы сколько на 5 разделим? Получится что то Чуть большая цифра, короче, получится. Вот. То есть если э, калькулятор у меня с собой нет, в голове считают туго. 21 июля в Санкт-Петербурге прошла пресс-конференция двух блогеров-качков Сия руси Все ожидали от этого мероприятия настоящего экшена в стиле лучших бойцов UFC. Какой-то словесной перепалки, агрессии. Что пацаны встанут друг напротив друга, заглянут в глаза, да так, что придется растаскивать их по углам. Как вы все прекрасно знаете, раз в год, или два, или три, абсолютный чемпион России по дилдо билдингу Александр, сольюсь по-тихому, Тихомиров. А, победа, она уже предрешена. Первенство России, пожалуйста, приходите смотреть мою а кранация в абсолютке бодибилдинга рассказывает нам одну и ту же басню в которой меняются лишь герои да вы и сами не хуже меня знаете сколько людских надежд мягко говоря не оправдал амнадреновый властелин ах Саша Саша врешь, ты меня трубку не берешь иногда приходится двера звонить но. но сегодня казалось бы все сшито белыми нитками и тяжко тренируется Саша, и даже контракт на бой подписывает. Может быть, на Александра так повлияло недавнее бракосочетание, с чем мы его, конечно, и поздравляем. И все вроде бы хорошо, и дочь наконец побрился, и регулярно снимает ну уж очень интересные видео. Но трансляция этой самой пресс-конференции была просто ужасна. Да что уж греха таить. Это была самая отстойная трансляция, проводимая пабликом с миллионом подписчиков. А сколько надежд на нее возлагалось? Да и к тому же вместо всего этого мяса и психологического мерения письками мы увидели родительское собрание, на которое пришли местные депутаты, которые отвечали на никому ненужные вопросы, снимая все это на старенькую Nokia за тысячу рублей. Звук – это отдельный разговор. Огромную часть того, что они сказали, никто не понял. Как говорит Вадим, все для пацанов. Но как у такого огромного бренда не хватило знаний, ресурсов, да банальная невнимательность или даже халатность по отношению к процессу? Все это наводит на подозрительные мысли насчет этого боя. Ну как так, Вадик? Лосины шить научились, а организовать трансляцию не смогли. Надо было хотя бы потренироваться. В итоге, видео с пресс-конференции удалено с ютуба по понятным для всех причинам, но Тихомиров подписал контракт, а значит бой состоится. В общем, ждем новых выпусков как от дочи, так и от Тихомирова. Очень надеемся, что пацаны нас не подведут и не закончат бой за 20 секунд. Наша оценка этой новости 49 из 51. Турнир в Балтиморе с призовым фондом 58 тысяч долларов Проводимый впервые собрал неплохой состав участников, среди которых был и наш Александр Федоров, который, кстати, был приглашен на американское телевидение Fox News в качестве одного из самых больших бодибилдеров. Это большое признание заслуг Александра, которого уважают не только у нас, но и за океаном. Тем не менее, поход на ТВ не помог Федорову подняться выше девятого места. Но все-таки в этом сезоне для него это первый турнир. И надеемся, что дальше будет только лучше. Желаем Александру успехов. А победителем турнира в Балтиморе становится не менее известный Виктор Мартинес. На котором, как считают многие, он показал свою лучшую форму с далекого 2011 года. Похоже, переезд Уэйт положительно влияет абсолютно на всех спортсменов. Да что они вообще там едят? Второе место забрал Аким Уильямс, третьим стал Михаил Локет, а Макс Чарльз занял четвертое место. Следующий турнир на очереди «Тампа Про», который состоится 5-6 августа. На днях спортсмен нашей команды, а также топовый бодибилдер России Сергей Кулаев специально для вас запустил видеопроект «Кулаев Лайф». В первом видео Сергей делится своими планами на будущее, и рассказывает о своей семье, работе и тренировках. Стоит отметить, что данная видеоработа снята очень профессионально, а качественная картинка очень приятно выглядит. Это и другие видео из цикла Кулаев Лайф вы можете посмотреть здесь. До новой Олимпии осталось совсем ничего. 7 недель, атлеты вовсю готовятся, а мы с нетерпением ждем этого грандиозного события. А что нам еще остается? Хорошо хоть спортсмены выкладывают фотографии со своей текущей формой. И одним из таких атлетов стал Кевин Леврони, который в этом году обещает триумфально вернуться на прост сцену. Кевин долгое время не показывал своей актуальной формы, тем самым подогревая интерес к своей персоне. А тут сразу несколько фотографий, благодаря которым мы худо-бедно, но можем оценить шансы Леврони. В целом, Кевин выглядит как обычный бодибилдер. И уже сейчас видно, что делается упор на качество. И многие считают, что он выйдет на сцену в своей облегченной версии 92 -го года. Но сам Кевин с этим, конечно же, не согласен. Пожелаем ему успехов и обойтись без травм. Кстати, напишите в комментариях свой ТОП-5 на предстоящей Олимпии. И, конечно, самая главная новость. Друзья! Как вы уже догадались, у нас наконец-то появился свой YouTube канал на котором на регулярной основе будет выходить интересный и качественный контент. Мы очень надеемся на вашу поддержку. Скоро вас ждет куча розыгрышей и приятностей. Предлагайте в комментариях свои идеи к следующим видео. Мы обязательно оценим это. Поэтому, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал, вступить в наше сообщество «Живая сталь» ВКонтакте. Если вы еще вдруг не стали участником нашей дружной команды, ссылка в описании. И конечно же, если вам понравилось это видео, поставьте пожалуйста лайк, нам будет очень приятно. На этом на сегодня все, до встречи!